Дальше. Это как бы вот, вот такая философия такая глубокая. Теперь примитив. Эта схема как примитив. Значит, будем считать, что это уровень знания и компетенции. Осознанность, знание, компетенции. То есть человек, зная, что делает, понимает. Да? Верхушка. Все, самодостаточно. Дальше. Вот этот пик, единица, это пик активных действий началась, дал отмашку и вступил и процесс пони... и понеслось, что называется. Определенные события в реальной жизни. Запустился проект, не знаю, война, встреча, то есть реальные события, вот лекция идет. Это вот здесь вот сейчас. Угу. То есть сейчас я вот не здесь, не здесь не нахожусь. Я нахожусь в социальном в процессе. То есть я вот вытащил, и я сбалансирован сейчас лекции что вы по мне не скажете, что я тормоз скажете наоборот, активный, там, шустрый. Потому что я сбалансирован, я сюда вышел. А я предпочитаю где-нибудь вот здесь находиться. Могу завалиться сюда, когда перезатарит. Когда в седьмой дом молочной кислоты наберется. И все. И могу сюда уйти, и в такое, в, илю... в иллюзию. Иллю... Какие-то идеи будут приходить, вот эти вот схемы, там еще что-то. Везде. Но если эта штука не крутится постоянно, человек может зависать в каком-то из состояний, и система наклоняется, вращение прекращается, человек заболевает. Здоровье – это жизнь. И жизнь вокруг максимального пика КПД. Если смещено куда-то, то будет перекошено, она будет криво вращаться. То есть, поэтому любая болезнь – это перекос в какой-то сектор. На психологическом скажем, уровне – тоже особо не рассматривают куча диагнозов, состояний, которые запоминать. Зачем запоминать? Давайте мы поймем принципы, вот градацию. И исходя из этого, любое заболевание вы можете понимать, что происходит. Так вот, это уровень команды, то есть это уровень понимания, сознания, четкого видения ситуации, знания всего и способность... Настолько четкое знание э, ситуации, способность дать команду. Старт пошло. Не обязательно, что эта верхушка будет выполнять. Так же как мозг. Не мозг дрова рубит. А он говорит так, дрова есть, этот топор есть, время свободное есть, дровница непоколтая есть, пуск. Все, он проанализировал, все условия сошлись. Руки молотят. Вот из этого дома. Из первого дома. То же самое в социуме. Вот это дает команду, а руки, вон, гастроарбайтеры во все работают. И не хорошо, не плохо. Вот, а у них такой уровень, а что? вот это, У них, а они руки. Дальше. Между этим и этим есть промежуток. Что между знанием и делом? Какой может быть промежуточный процесс? указание и... Проверка да. обратной связи. Ну, это обратная связь, это когда весь цикл проворачивается и видно, есть результат, нет результата. А вот есть мысль, понимание и дело. А между ними может что-то быть, что не доведет до дела.